Дорогие друзья, я всех вас приветствую. Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня мы рассмотрим третий стих. Но перед тем, как мы перейдем к третьему стиху, давайте мы прочитаем контекст, прочитаем первые два стиха, которые мы уже успели пройти. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Оны, Через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Итак, сегодня мы рассмотрим третий стих. Давайте вместе его почитаем. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Слово читающий означает публичное чтение, тот, кто читает, скажем так, за кафедрой при публичном чтении. Слово близко означает недалеко, скоро, и в Новом Завете оно используется 30 раз. Давайте теперь рассмотрим эти три слова. Я хочу сделать акцент на эти слова. Давайте рассмотрим слово «блажен». Слово «блажен» означает «блаженный» или «счастливый». Оно также может означать благоденствующий или «богатый». В Новом Завете это слово используется 50 раз. Хочу обратить ваше внимание также на слово «соблюдающие». Это глагол, который означает «охранять», «оберегать», «стеречь». Блюсти, содержать под стражею и в переносном значении означает соблюдать, хранить или исполнять. В Новом Завете это слово используется 75 раз и рассмотрим слово время. В греческом для описания времени используются разные слова. Так самое популярное это хронос и кайрос. Хронос это рутина, ежедневие как бы хронология. Ничего особенного в данный промежуток времени не происходит. Но кайрос, это как раз-таки обратное хроносу, означает какой-то конкретный момент времени. Время, в котором должно произойти что-то очень-очень важное. Так вот здесь, в третьем стихе, стоит слово кайрос. Это время близко. Время утешения для одних и время наказания для других. Других. Давайте рассмотрим диаграмму. Исходя из этой диаграммы, мы видим одно предложение, в котором находится одно большое подлежащее. Давайте прочитаем наше подлежащее. читающие, слышащие слова пророчества и соблюдающие написанные в нем. Что же с ними происходит или что же они делают? В нашем случае они не делают, а с ними что-то происходит. Данный крестик показывает или указывает на глагол ими, который переводится нашим русским словом и «есть» или «быть». То есть, эта категория людей или эта личность, она есть блаженна или есть счастлива. Почему? Ибо время близко. Опять же, ибо время и есть близко. Хочу напомнить, значение слова близко, оно означает недалеко, скоро. То есть, время близится. Итак, читающий, тот, кто читает публично, и те, кто слышат слова пророчества, и, главное, соблюдающие, написанное в нем, они есть блаженны. Это первое из семи блаженств в книге Откровения. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами рассмотрели все остальные шесть блаженств. Итак, откроем книгу Откровения, 14 глава, и прочитаем 13 стих. И услышала голос неба, говорящий мне, Напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они а успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Откровение, 16 глава, 15 стих. «Все иду, как тать, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим, и чтобы не увидели срамоты его». Откровение, 19 глава, 9 стих. «И сказал мне Ангел, напиши, блаженны званы на брачную вечерю Ангца, и сказал мне, Си суть истинные слова Божии». Откровение, 20 глава, 6 стих. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым, над ним и смерть вторая не имеет власти, но не будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет». 22 глава, 7 стих. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей, и 14 стих этой же главы «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Другими словами, мы счастливы, если исполняем то, что написано в этой книге. Связь между этими тремя подлежащими – читающие, слышащие и соблюдающие – прямая. Нужно сказать, что и неверующие, читая данную книгу, но для них это не благословение. Благословением будет эта книга только для тех, кто исполняет то, что в ней написано. Из этих семи блаженств, что мы только что прочитали, три блаженства относятся к тем, кто соблюдают написанное. С другой стороны, как мы прочитали, и по время близко. Апостол Иоанн записал это видение 2000 лет тому назад. Если тогда это было близко, то что нам говорить сегодня, когда мы живем в 21 веке? Кстати, рекомендую посмотреть видео, Он называется «Иисус придет с минуты на минуту», ссылка будет в описании. Я убежден в том, что Иисус придет в наше поколение, более того, в ближайшие годы, может быть, даже в этом году или в следующем. Возможно, я сделаю отдельное видео по этому поводу. Как говорится, факты на лицо, Поэтому переходите и смотрите. Давайте теперь перейдем к нашим переводам. Там есть много чего интересного. И начнем мы с перевода под редакцией Кулаковых. «Блажен тот, кто читает, и блаженны те, что слушают слова этой книги пророческой и соблюдают написанное в ней, ибо близится время исполнения». На мой взгляд, переводчики – перевели очень точно последнюю фразу. Ибо близится время исполнения. Давайте прочитаем буквальный перевод один слово: Счастлив, читающий и слышащий слова пророчества и соблюдающие в нем написанное, ибо срок близок. Слово «время» они перевели здесь словом «срок» — «кайрос». И действительно, слово «время» оно имеет некий оттенок срока, то есть срок приходит. Это помещается в понимание контекста последней седмины, того, что говорит Библия о дне Господне. Поэтому здесь мы можем переводить действительно время как срок. Рассмотрим также болгарский перевод Риф. Сразу приношу свои извинения за мое произношение. Дальше мы также прочитаем английский перевод. Ну, давайте начнем с болгарского. «Блажен този който читает, и онези който слушает, думите на това пророчество, и пазят написано в него, за что то время то и близу». Хочу обратить ваше внимание на слово «пазят». «Пазят» с болгарского означает «охранять или истеречь». В, в нашей русской синодальной Библии это слово переводится «соблюдающий». Но здесь они перевели как «охранять или стеречь. И мне нравится данный перевод, потому что в Библии мы не раз наблюдаем фразы такого рода, как «Да, она хранила это в сердце своем». И действительно, Слово Божие нужно хранить в сердце, его нужно оберегать, его нужно держать в рамках нашего сердца и не давать ему уйти. Потому что если Слово Божье уйдет, что другое придет в нашем сердце? Мы должны оберегать Слово Божие. И рассмотрим еще один перевод, английский перевод NET. Blessed is the one who reads the words of this prophecy aloud, and blessed are those who hear and obey the things written in it, because the time is near. Здесь мне нравится, как они перевели uh, первую часть данного стиха, в частности, фразу «reads the words of this prophecy aloud». Благословен тот, кто читает слова пророчества этого пророчества вслух. А Здесь слово aloud означает читать вслух. То есть благословен тот, кто читает слова этого пророчества вслух. Слово «allowed» означает с английского вслух. Здесь они сделали отсылку на контекст, на культуру того времени, как они понимали данное слово. Они понимали публичное чтение, и здесь они добавили слово «allowed», как мне кажется, очень даже кстати. And blessed are those who hear and obey. И благословенны те, кто слышат и obey the things. И те, кто слушаются или подчиняются. Obey имеет не некую нотку или оттенок покорности. Как бы они слушаются, они исполняют то, что написано в этой книге. Вот такие Интересные переводы. В конце я хочу напомнить о том, что это книга о триумфе Христа. Нам нужно всегда помнить, что блаженны мы не потому, что исполняем, а потому, что Христос сделал все это возможно. Если бы не жертвы Иисуса Христа, никто не был бы блаженным. Это книга о триумфе и победе Христа над грехом и злом, родоначальником которого есть дьявол. Вот почему Иисус в книге Откровения изображен как Агнец, Поэтому помним и соблюдаем то, что написано в этой книге. Всем Божьих благословений!